Приветствую, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня немножко поговорим об Украине, что на самом деле там происходит. Вот. Так сказать, не политика. Я не обсуждаю политику, мне она неинтересна, я уже говорил, такой дисциплины просто нет. Просто логика и здравый смысл. Вот. Хочу задать вопрос. Вот скажите, как вы думаете, от кошек рождаются собаки? Но ну, очевидно, нет. От кошек рождаются только кошки. Да? И от голубей крокодилы не рождаются. Ну, очевидная вещь. Тогда скажите мне, пожалуйста, вот была перепись населения в Российской империи. Ну, на тот момент единственная в те времена. Других просто не было. Вот. И согласно этой переписи, соответственно, кубернии, уезды, деревни, села, да? Были кто? Русские, малороссы? Ну, соответственно, да, там были немножко поляков, немножко немцев, молдаван и так далее, цыган были на этих территориях всегда, да, какой-то процент был, но в основном малоросы и русские. Вот скажите мне, ну как вот от малоросов и русских могли родиться украинцы? Откуда они там взялись? Оккупация? Аннексия? Что это? Откуда они там взялись? В 17 году, бах, и как вот по волшебству раз и появились какие-то украинцы. Не, ну хорошо, хорошо кто-то решил делиться, просто, ну, мне скажут, там, ну, субъект права так назвали Украину, вот и все прекрасно хорошо, пусть так, это я могу допустить но, опять же, смотрим <связь> перепись населения и видим что язык на котором, соответственно, разговаривали малоросы и русские, там прописан в графе русский язык понимаете? русский там нет никакого украинского если поляк, там польский язык, да, родной язык, вот, молдаванин, молдавский и так далее, там, там нет украинского языка от слова совсем. Ну хорошо, страну они так свою назвали, а язык-то? Они где взяли язык, чтобы назвать его украинским? Или они русский язык назвали украинским? Просто вот объясните, у меня не сходится, мозаика не складывается здесь. Вот я знаете, как себе вот недавно это объяснил, но, что это просто Украина украинобесие. Просто э, русские люди одержимы бесом, демонами украинизации, украинизма. Вот. И сейчас происходит экзорцизм. Из русских людей изгоняют бесов, демонов украинизации, украинизма. Бесы украинизма. Украинисты такие. Ну, кстати, это ведь шутка только о части, если это можно назвать шуткой. Посмотрите фильмы об экзорцизме, одержимые вот этими бесами. Что, что происходит, когда из них бесов изгоняют? Им не нравится бесом, когда их изгоняют. Что происходит? Как их, вот этих вот одержимых, корежит, да? Их выворачивает, прям выкручивает. Они матом ругаются, посылают батюшку там, соответственно, священников, да? Матом там «Ибо нас!» Кричат. «Ибо нас легион!» да? Вот. Ну, также, же оно, ну, очень же похоже. Вот попробуйте с украинцем, так называемым, поговорить о сегодняшней ситуации. Их же просто от всего русского корежат, они ругаться начинают матом. Кто вот одержим вот этими бесами украинизма. Я говорю, это шутка лишь отчасти. Ну, я вот сегодня mm -hmm. вот эту то, что происходит, я вижу, что это просто экзорцизм, изгнание бесов. Ну, потому что, повторяю, ну как от кошек могли собачки-то родиться, как от русских могли украинцы родиться? Откуда украинский язык-то взялся, если его нет в переписи? населения, родной язык русский, и вдруг, бац, украинский. Они его где взяли-то? Откуда он там появился-то? Вот такие дела уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентации. Благодарю за внимание и до следующего видео.